тоже в рубрику новости вынес, да, вот, Суровый Суворов, в нашей священной роще братья и сестры, друзья и подруги, соратники и соратницы, попутчики и попутчицы, союзники и союзницы, просто случайно проходят, заглянувшие на огонек. А в богемской роще, дамы и господа, сэры, пэры и прочие лицемеры, братва и кореша, поддельники и партнеры. И просто случайно свидетели иеговы, зашедшие на огонек. Вот. Ну, это не смог, только в рубрику новости. Потому что просто супер. Привеликий поклон за такие комменты. Ну да, действительно, понимаете, вот ну, как ни крути, к сожалению, мир, ну отчасти, дуален, да, вот поэтому, где кто собирается, да, на какой огонек, вот, Татьяна Яшкова, благодарна всем самым нормальным, ненормальным, в хорошем смысле, на всем пространстве Ютуба, тем, кому больше всех нужно, кого касается все, что происходит на нашем плане бытия. Привеликий поклон. Отличный коммент. Да, действительно, действительно. Да, и надо наш план бытия превращать в план бытия, а не в план нытья. Так, дальше mm. еще тоже в рубрику новости вынес такой коммент тоже. Людмила Павлова. Здраво быть вам, русы родные. На Токарева никака, от слова Совсем. А почему не приходят ссылки на начало эфира? Опять пропущено. Но это, к сожалению, уважаемая Людмила, это не новость. Это все ну, блогеры да. жалуются на это, потому что YouTube, ну, как мы его не вытягиваем за уши, а -а -а. да, а он все равно остается туп. Эти туп самые... бесчувственный, безжалостный. Мощностей кого-нибудь искусственного интеллекта хватает на то, чтобы... Как там? В процессе автоматической проверки выявлены какие-нибудь там двух домогательства, блин. В вот. ролике слово какое-то mm -hmm. новое вот на это хватает запрет. у него А чтоб стабильно чтобы хватало мощностей на отправку Уведомления о том, что четко отправка Когда вот начинается За полчаса отправлять всем подписчикам Ну это, блин, тяжело Что это сам Тем более, если учесть у нас 3000 этих подписчиков mm -hmm. ну, Какая, что сложного Когда у каких-то есть миллионы Там, наверное, всем вовремя приходит. Ну это ж, как они как, как раз ты это же слово говорил, распределенные вычисления. Кому-то во, а кому-то у кого золотые кнопки и прочая залупа золотая, тем приходят.